Снег сочится и сталых расщелен, Расплывается струйками слез. Вот и кончились святки сочельник. Скоро будет крещенский мороз, А потом и весна а все проходит. Нынче плачем, а завтра споем. Посмотри, что творится в природе, Так и в сердце мо ⁇ и твоем. Великая мудрость ждать, Огромное счастье верить, И чувствовать, что опять Надежда откроет двери, Крепится, когда нет сил, И солзу сглотанув, смеяться, И подая не просить. И верить, и не бояться, это нам посылается свыше, Так сближая нас день от о дня. И не надо твердить больше слышишь, Никогда, что не любишь меня, Не так холодно дай твою руку. Этот крепость из снега лепить И не а просто друг друга Будем свято, как дети, любить Великая мудрость ждать Огромное счастье верить И чувствовать, что опять Надежда откроет двери Крепиться, когда нет сил и слезы сглотанут, смеяться, И подая не просить, И верить и не бояться. Крепится, когда нет сил, И слезы сглотанут, смеяться, И подая не просить, И верить и не бояться. И падая не просить, и верить, и не, верит, не бояться